Всем привет! С тобой сегодня Маша Фоминых и ты смотришь «Универ News. Наша команда подготовила для тебя интересные новости о студенческой жизни. Так что усаживайся поудобнее и смотри. Педагогика будет развиваться. В Казанском университете обсудили поликультурное образование. Новый руководитель московского представительства ДААД Петр Хиллер впервые после вступления в должность посетил Казанский университет. В марте этого года сотрудничество КФУ с германской службой академических обменов вышло на новый уровень. Реализация программы поддержки молодых ученых России и Германии начинается уже в этом осеннем семестре. А пока новый руководитель московского представительства ДААД Петр Хиллер впервые после вступления в должность посетил Казанский университет.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 немецкими вузами, и немецкие вузы знают, что здесь подготовка студентов на очень высоком уровне.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 Современный мир бросил образованию новые вызовы. И теперь всем педагогам предстоит над многим поработать. Достижения главной цели детского образования обсудили в Казанском федеральном. Подробности далее. Образование, как составная часть общества, всегда чутко реагирует на происходящие социально-культурные изменения. Современный мир ставит перед педагогами новые задачи, а именно воспитание толерантности, продуктивная и воспитательная деятельность детей разных культур, освоение языков и формирование будущей конкурентоспособной личности. Речь идет о росте и развитии поликультурного образования, с которым педагоги-практики испытывают ряд трудностей. Решение новых задач и существующие трудности обсудили в КФУ на 11 международной конференции Этнос и культура в межнациональных коммуникациях 21 века. Конференция каждый год ориентирована на практиках, не на руководителей образования, которые, которых устраивают многие вопросы, а на практиках, которые реально сталкиваются с проблемами межэтнической напряженности и с проблемами клиникой психического развития маленьких детей дошкольного возраста, начального возраста, ну и пятых, шестых классов тоже». Для участия в конференции были привлечены специалисты муниципальных отделов образования, педагоги, психологи и педагоги практики, работающие с детьми разных национальностей. Они отметили, что на сегодняшний день поликультурное образование имеет динамичный характер и работать с ним нелегко. Более того, новые задачи становятся все сложнее и сложнее. После завершения конференции ее участниками будут выработаны новые пути решений и рекомендации по решению вопросов в сфере педагогики. Специалисты убеждены, что развитие поликультурного образования в дошкольных и школьных учреждениях, станет основой успешной адаптации детей к современному миру. Аделя Мухаммедшина, Роман Самарин, Универньюз. Геология, нефть и газ – неотъемлемая часть жизни человека. Студенты КФУ, обучающиеся в Институте геологии и нефтегазовых технологий, имеют большие возможности развития в своей отрасли. Подробнее смотри в следующем сюжете. 11 мая в Институте геологии и нефтегазовых технологий состоялась презентация нефтяной компании «Ойлэк». На встрече в основном были студенты третьих и четвертых курсов. Основная цель сегодняшнего мероприятия – это встреча с работодателем. В частности, сегодня прошла встреча с группой oil «Ойлэк». Представители этой компании высказали определенный интерес к нашим студентам, к нашей материально-технической базе. И я думаю, что в итоге мы выйдем на соглашение о сотрудничестве и будем отправлять студентов на производственную практику в этой компании ежегодно. Пришло время самых интересных новостей Рунета. В эфире рубрика веб News.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 Казанский федеральный богат на молодых и талантливых ученых. И успех аспиранта химического института КФУ Дмитрия Корнилова – очередное тому подтверждение. Подробности в нашем сюжете. Осенью 2015-го казанские федеральные компании «Хальдер Тапсе» подписали соглашение о сотрудничестве. В его рамках стороны предполагали обмениваться опытом, готовить высококвалифицированные кадры для нефтяной промышленности и вести совместную научную работу по целому ряду проектов. Кстати, взаимодействие КФО с мировым лидером нефтедобычи и нефтепереработки открыло новые возможности перед молодыми учеными. Одними из первых ими воспользовался аспирант химического института Дмитрий Корнилов. Он стал обладателем специальной премии компании Хальдер-тапсем. В целом я занимаюсь изучением скоростей равновесия ре... изополярных реакций, перициклических реакций Дельсальдера, иного синтеза. Собираюсь продолжать. Но это меня очень интересно привлекает. и привлекает. Буду именно искать прикладные аспекты своих исследований. Не хотелось бы, конечно, чтобы все это осталось на теории. Кстати, кроме аспиранта КФУ Хальдер Тапсе отметил лишь еще пятерых молодых ученых со всей России. Для многих эта награда стала первой в их карьере, а для Димы – очередным подтверждением, что наука – его призвание. Александр Александров, Ленардо Влетьяров, Универньюс. По всему миру проходит конкурс на знание творчества известного английского поэта Уильяма Шекспира Шекспириада. За звание знатока уже поборолись ученики лицея имени Лобачевского Кафу. Об этом наш следующий сюжет. А смотреть или не смотреть – это не вопрос. Смотрим. Такая борьба за звание знатока шекспировских произведений проходила в лице Лобачевского Казанского федерального университета. Шекспириады – это конкурс, объявленный Британским советом в рамках Года языка и литературы Великобритании и России 2016 года. В рамках программы Шекспириады проводятся лекции, творческие испытания и конкурсы, в которых смогут принять участие юные поклонники творчества великого драматурга. Все в постановке – это уникальный опыт, который вряд ли когда-то еще удастся пережить. И... Надо такие моменты оценить и бывать на таких мероприятиях. Ученики лицея Лобачевского представили рисунки к творчеству Шекспира, прочли наизусть отрывки произведений на языке оригинала и даже разыграли сценки известных трагедий. Стоит отметить, что лучшие участники Всероссийской Олимпиады смогут выиграть особые призы ⁇ Краткосрочные образовательные поездки за рубежом ⁇ Анастасия Иванов, Ленардо Влетяров, Универньюз. На этом у меня все. Хорошего вам настроения. До скорых встреч!